Подвесим на рычаге два шарика разного объема, сделанных из разного материала, но одинаковой массы. Уравновесим их и опустим в сосуды с водой. Заметим, что равновесие нарушится. Конец рычага, которому подвешено тело большего объема, поднимется вверх. Следовательно, выталкивающая сила тем больше, чем больше объем тела, погруженного в жидкость.